Всем привет! На улице наступила уже осень Пора готовиться к началу зимней рыбалки Ну и сейчас я сделаю вот из этого вот металлического брусочка Что-то наподобие маленьких тисков Для изготовления зимних всяких различных мушек, мормышек и других приманок Для начала нужно его будет распилить по вдоль, Приблизительно на 5-6 см Разделил на две ровные части Пошел за болгаркой как всегда, все делаю на глаз, без предварительных чертежей и тому подобное. Ну и вот такой вот пропильчик у меня получился. Делаем дальше. После того, как сделал пропил... Нужно теперь заострить носик. Это буду делать точно так же с помощью болгарки. Ну и точно так же сейчас сниму болгарочкой вот эти вот два края, чтобы получился такой ромбик заостренный. Дальше это все можно обработать либо на наждаке, у меня есть гриндер. Скруглю это все дело на гриндере. При работе с любым электроинструментом не забывайте о технике безопасности. Угол я делал на глаз, он у меня получился приблизительно 10 градусов. Вот такой вот заостренный носик получился. Теперь, чтобы тисочки сжимались более плотно, желательно вот здесь вот просверлить отверстие. То есть в конце распила. Тем самым мы немного ослабим металл, и он будет более так, скажем, лучше сжиматься. Лучше всего сверлить на маленьких оборотах дрели. Вот такое вот отверстие получилось. Как видите, после того как я просверлил его, носик будущих кисочков стал подгибаться даже рукой вот так вот. Дальше нужно чуть-чуть отступить от вот этого заострения, просверлить еще одно сквозное отверстие в одной половинке, нарезать резьбу, другую немного расширить. От края носика отступил 2 сантиметра, начинаю сверлить. Заранее керном наметил отверстие. Сперва засверлили отверстие чуть поменьше. потом нужно будет подобрать сверло подходящего диаметра для нарезки резьбы. До середины, до разреза буду сверлить сверлом, которое подходит как раз под размер метчика с другой стороны взял сверло побольше буду расширять отверстие чтобы там проходил у меня винтик с резьбой насквозь теперь до середины нарезаем резьбу ну и вот в итоге что у меня получилось с одной стороны до середины проходит сквозное отверстие с другой стороны нарезана резьба сюда вкручу потом винтик Здесь при помощи гаечки буду эту струбцинку подтягивать. Теперь остается отпилить нужную длину. И можно сказать, тисочки готовы. Останется потом придумать под них крепление. Ну и краешек теперь также обработаю на гриндере. Скруглю края и выровняю. Этими тисочками я буду пользоваться при помощи домашней маленькой струбцинки. Поэтому без лишних заморочек просто приварю. Вот такой вот кусок четвертой проволоки. И потом ее выгну. Отпилил кусочек прутка 25 сантиметров. При помощи наждачной шкурки немного сниму ржавчину. И можно будет приступать к сварочным работам. Вот что в итоге у меня получилось. Так по-быстрому прихватил. Теперь мне надо согнуть вот этот пруток под 90 градусов, чтобы он у меня вышел ровно вот на край вот этого носика. И вот здесь вот выгнуть в противоположную сторону. Другой угол загибаем таким образом, чтобы при вращении носик примерно стоял на одном месте. Потом я, может быть, и сделаю нормальный крепеж, но пока мне и так сойдет. Осталось сделать вот сюда вот зажимчик из винтика. С одной стороны вставил винтик, с гаечкой законтрогайл, накрутил резьбу со стороны, где нет резьбы. Вот нашел такой кусок латуни. Сейчас отпилю вдоль кусочек, просверлю отверстие, нарежу резьбу и сделаю что-то в виде барашка, чтобы можно было подтягивать. Ну и вот такой вот барашек у меня получился. Сразу же можно его примерить. Как вы видите, носик он поджимает отлично. Так что все у меня получилось. Десочки готовы. Давайте сразу же проверим, как они зажимают крючок. Какой первый попался, взял. Поджимаем. Все жестко. Потихоньку начал готовиться к сезону зимней рыбалке. Я думаю, при помощи вот этих вот микротесочков вы увидите у меня зимой не одно хорошее видео. Потратил я на всю работу где-то около двух с половиной часов. Надеюсь, что кому-нибудь это видео было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно что-нибудь пишите в комментариях. Предлагайте варианты свои. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До новых видео, до новых встреч. Всем пока.